Прав Шекспир, вся наша жизнь игра, а люди в ней актеры. Цитата всем известная и мудра: мы все играем те или иные роли, мы каждый день меняем сотни масок, на людях исполняя свою роль, выдумывая в оправдание кучу сказок, скрывая нашу суть, эмоции и боль. Хотя казаться лучше, чем мы есть, мы забываем истину простую. Мы забываем, в чем же смысл весь, себя теряя сами, маскируясь. А главное себя не потерять и становиться лучше, не казаться. Что в этой жизни важно понимать, но истина устала забываться. А в этой жизни нужно просто жить, не забывая свое сердце слушать. Добро, честь, совесть не забыть, любить по мелочам не тратить свою душу, а жизнь пройдет. А жил ли ты? Играл. На репетиции с усердием ходил. Не жил, так? Только черновик писал. И что дано нам свыше, не ценил. Все это лишь иллюзия была. Финал спектакля, вот он, на пороге. Под маской у потерял себя. Земля уж стучит о крышку гроба. Все роли сыграны. Актеры разошлись.